Путина похоронили еще в 2006 году, а нам показывают его клонов. Ура! Байден видит призраков. Многие врачи и профессора всерьез подозревают старческую деменцию у Байдена. Чока -чока oh, yeah. Так кто же реально руководит Россией и Соединенными Штатами Америки. А теперь давайте посмотрим эти кадры еще раз, помедленнее. Владимир Путин сам за рулем подъезжает на джипе Мерседес МЛ к монастырю. Выходит, открывает заднюю пассажирскую дверь. Таинственный человек просит дверь закрыть, что президент послушно и делает. Кто? Об этом будет это видео. Видео... Насчет публикации которого я думал э, очень долго. Э, ну, потому что факты здесь представленные э, могут э, очень сильно шокировать многих из вас. Кто-то из вас э, назовет все это ядерным бредом, а третье э, просто воспротивятся услышанному и, возможно, кого-то даже начнет тошнить. То есть наверняка разные эмоции вас переполнят. Но сразу хочу сказать, что отчасти то, что здесь будет сказано, это не моя личная точка зрения, а это информация от одного из инсайдеров, которая делится со мной, соответственно, эксклюзивной и уникальной информацией. И присылает он мне различную инсайдерскую информацию уже не впервые. Предыдущая информация, которую он мне присылал, практически всегда в итоге подтверждалась. Ну и это один из факторов, подтолкнувших меня все-таки на создание этого видео. Хотя я понимаю прекрасно, что оно может ударить и по моей репутации, но потому что многое сказанного будет звучать в самом деле невероятно. Руководит всеми вопросами показа куклы Путина населению информацией в СМИ о Путине секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев. То есть очень важные вещи будут сказаны здесь, вещи, которые так или иначе, как я считаю, как минимум имеют право на жизнь по той простой причине, что ни один из вас не сможет на сто процентов опровергнуть ничего. Из того, что будет сказано в этом видео. В общем, настоятельно рекомендую досмотреть вам этот видеоролик внимательно до самого конца. Ведь ближе к концу, как всегда, будет самая интересная и шокирующая информация. Если вы человек слабонервный, то лучше вообще не смотрите, сразу говорю. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на этот канал, то обязательно подписывайтесь на него. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте его лайками. Также подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы, ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном к нему комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал, потому что там я в режиме онлайн публикую самую свежую информацию о том, что происходит в мире.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 Ватикан. Едва ли не самая маленькая и при этом самая закрытая город-государство на нашей планете. Расположено в западном районе Рима, на правом берегу Тибра. Население всего около двух тысяч человек. Вообще, Ватикан стал самостоятельным государством всего лишь 7 июня 1929 года в соответствии с лютеранскими соглашениями, заключенными папой римским Пием с итальянским правительством, которое тогда, кстати, возглавлял Бенито Муссолини. У государства есть своя газета, радио и телевидение, собственный флаг, своя армия из швейцарских гвардейцев и, что примечательно, даже своя тюрьма при отсутствии собственной полиции. При всей своей кажущейся игрушечности, это карликовое государство обладает колоссальной силой, опирающейся на громадные ресурсы, человеческие, финансовые и прочее. Ватикан обладает больше властью, чем любое правительство и любая транснациональная корпорация. Просто для каждого католика есть один лишь пастырь – Папа Римский, чье слово гораздо важнее любого указа любого президента, ведь Папа – Наместника Господа на земле». Фактически, папский престол в состоянии контролировать почти весь англосаксонский мир и традиционные колонии, в которых вера насаждалась огнем и мечом. Главным препятствием для реализации целей святого престола являются инакомыслящие, то есть носители идей православия и других вер, а также слабо восприимчивые к религиям, но не к религиозно-философским учениям Китай. Поэтому именно на этих направлениях сейчас сосредоточено основное внимание Ватикана, который использует все свое влияние для нейтрализации этих угроз чужими руками. А для отвлечения внимания от себя, как от главной движущей силы, Святой Престол активно задействует теорию заговора, как способ перевести внимание на сторонний объект – Ротшильдов, Рокфеллеров и других жидомасонов, которых сам Ватикан вскормил, причем, возможно, именно для этой цели. Шокирующую правду вы узнаете, если досмотрите данное видео до конца. Поскольку о заговоре Ротшильдов и Рокфеллеров было сказано довольно много в моих предыдущих видео, сейчас лишь вкратце напомню главное. Собственно, ничего сверхъестественного в этой теории заговора нет. Действительно, существует несколько конкурирующих между собой финансовых групп, наиболее влиятельными из которых являются группа Ротшильдов и группа Рокфеллеров. Их интересы распространяются на весь мир и то совпадают, то противоречат друг другу. Соответственно, стороны заинтересованы в установлении правил игры. Тем более, что глобальная конкуренция затрагивает и интересы политических элит ведущих держав. Так появились площадки для обмена мнениями, типа Бильдербергского клуба, за которыми в среде конспирологов всего мира закрепилась вывеска «Тайного мирового правительства». Все это происходит в действительности, но окутывается орелом тайны и сверхсекретности, что вызывает у людей жгущее любопытство. В итоге они обнаруживают, что во всех бедах мира виноваты проклятые еврейские банкиры, готовящие жидомасонский заговор против человечества. Что же, эта часть вполне может быть и верна, но это даже не полуправда. Это ее видимая часть, та, которую нам хотят показать. А если откинуть ватиканскую мифологию в сторону и посмотреть на вещи поглубже, то можно раскопать, хоть и по крупицам, сведения о том, что те же Ротшильды и Рокфеллеры всегда жертвовали немалые суммы на нужды Римской католической церкви. И они очень охотно размещают финансы Ватикана в своих банках. Историк Барона Вро Манхэттен в книге «The миллион billion Billions», изданной в 1983 году, приводит интересные факты относительно папских вложений. Ватикан осуществляет крупные инвестиции через структуры Ротшильдов в Великобритании, Франции и США, через Харбор Банк. Кредит Суис в Лондоне и Тюрихе. В США сотрудничает в этом направлении с Morgan Bank, Chase Manhattan Bank, First National Bank of New York, Bankers Trust Company и другими. Ватикан владеет акциями на миллиарды долларов в таких корпорациях, как Gulf Oil Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines и TVA. Католическая церковь. Это самая мощная финансовая сила, аккумулятор богатства и собственности. Она владеет более крупными активами, чем любое учреждение, корпорация, банк, траст или правительство. Интересы банковских структур здесь понятны и весьма прозрачны. Ни одна банковская группа не смогла бы действовать ни в одной католической стране, если бы этому воспротивился Ватикан. Ведь прихожане верят в первую очередь Папе Римскому и вещающим от его имени священникам. Точно так же, как и все структуры Ротшильдов, Рокфеллеров и подобные им, которые регулярно проводили свои средства через Банк Ватикана и подконтрольные ему офшорные компании. Официальное название банка звучит так – «Instituto per le opera di – «Институт религиозных дел». Единственным собственником банка является официальный представитель святого Петра на земле – Папа Римский. Кстати, Папа – лицо застрахованное. Иоанн Павел II был застрахован на 63 миллиона долларов. Банк Ватикана – самый уникальный банк в мире, ведь он не следует ни одному обычному финансовому закону, подчиняясь только своим правилам и традициям. Его сотрудников не могут допрашивать и как-то обременять ни правоохранительные, ни налоговые органы. И в этом его уникальность для тех, кто не хочет раскрывать свое состояние и свои финансовые операции. Эта информация будет скрыта не хуже, чем тайна исповеди. Здесь никогда и ничего не говорят ни о клиентах, ни об их счетах. А данные здесь не обрабатываются электронным способом, что исключает возможность проникновения через компьютерные сети. И ни при каких обстоятельствах банк не публикует отчеты.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 По сложившейся, пожалуй, традиции, хочу напомнить вам, что у меня есть возможность предоставить вам достойную работу в такой стране, как Польша. Польша – это одна из самых динамично развивающихся стран Евросоюза. Я здесь живу уже более пяти лет. У меня здесь свое агентство по трудоустройству, у нас есть достойные работы на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. Сейчас в первую очередь требуются сварщики-специалисты, МИКМАК на полуавтомат, но периодически требуются людей на другие специальности, в том числе различные монтажники, слесари и разнорабочие, как я уже сказал, тоже и сейчас также нужны. С списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочке, также которая находится в описании к этому видео. Ссылка на наш сайт с актуальными работами, она же будет в первом закрепленном комментарии. И там же в описании в комментарии будут номера наших специалистов по трудоустройству, рекрутеров и координаторов Viber и WhatsApp. Проходите, связывайтесь с ними, и они будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону.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 необходимой медицинской помощи поезд здоровья уже зарекомендовал себя пользуется спросом спросом населения например к примеру при на прием стоматологу очередь выстраивается с 5 пяти... то есть здесь путин реально играется с ручкой как какой-то 6-летний ну, ребенок вам не кажется это ну как минимум странным и таких видео достаточно много гуляет по интернету доброе это что касается путина и того, кто реально стоит у власти в России. Предположим, что это сейчас Патрушев. Ну что ж, теперь опять же хочу перейти к следующей теме этого видео. Вернее, ко второй его части, которую я сделал по многочисленным просьбам моих зрителей. И эта часть будет о Джозефе Байдене. Джозеф Байден. папский рыцарь. Мирской иезуит. Вице-президент американской империи. Основатель Совета по международным отношениям. Почетное звание иезуит университета скрентона штат филадельфия иезуит университета святого иосифа город филадельфия штат филадельфия действующий президент соединенных штатов америки действительно ситуация с ним вызывает очень много вопросов особенно что касается его здоровья опять же еще раз повторюсь очень много запросов соответствующих было после видео где я снял о здоровье путина Мол, а почему ты ничего не говоришь о Байдене? Да, там меня, как всегда, приписывали к агенту ЦРУ. Когда я говорю что-то, например, там, об Украине не очень лестно, то меня приписывают к агентам ФСБ. Так вот сейчас может, друзья, у вас сложиться когнитивный диссонанс, потому что я вроде и не очень лестно о российском правительстве сказал, да, а сейчас поговорим немножко об американском правительстве. Но для Ютуба хочу сказать, и это очень важно, то, что я ни в коем случае не буду здесь пытаться или как-то намекать даже на дискриминацию Байдена или кого бы то ни было. Я просто представляю обществу гипотезы, у которых нет пока никакого серьезного подтверждения. Это домыслы. Я ни в коем случае не утверждаю ничего конкретно. И не хочу ни в коем случае никого задеть, зацепить или обидеть этим видеороликом. Особенно если мы говорим опять же о Байдене, потому что когда говоришь о деятелях российских, то это нормально. Но если говорить о таких людях, как, как Байден, то YouTube может удалить это видео за дискриминацию так называемую. Так вот, ни в коем случае нет у меня даже в мыслях кого-то дискриминировать. Просто обратимся к реальным фактам, к тому, что было записано на видео неоднократно и сказано самим Байденом. И на основе этого проанализируем просто его возможное состояние здоровья. Опять же, ни в коем случае не утверждая, что все сказано так и есть. Ну, потому что, чтобы установить диагноз, нужно провести полномасштабное обследование, а мы это, конечно, по понятным причинам сделать здесь не можем. Так вот, что касается Байдена, он управляет США или нет? Если нет, то почему? И кто в таком случае реально правит Америкой? Внимание на экраны. 79-летний президент США Джо Байден уже почти каждый день становится объектом насмешек. Он демонстрирует явные признаки старческой деменции и вызывает сочувствие. Между тем Байден – президент самой богатой и, как некоторые говорят, самой сильной страны, которая претендует на мировое господство и лидерство. Поэтому возникает закономерный вопрос, неужели человек в таком состоянии самостоятельно принимает судьбоносные для США и мира решения? Или кто-то другой правит Америкой? Когнитивные способности под вопросом. Недавно президент Байден выступал перед своими сторонниками в Гринсборо, Северная Каролина. Дело не в содержании текста, который был ему написан помощниками, а в том, как президент выглядел на трибуне. Потерянный вне времени и пространства. Сказал, что был целым профессором в Пенсильванском университете, хотя никогда там не преподавал. После окончания речи он повернулся направо и протянул руку в пустоту для рукопожатия как будто приветствовал кого-то невидимого. Промедлив мгновение, повернулся спиной к публике, снова затормозил и пошел прочь от трибуны. Когнитивные способности Байдена давно вызывают вопросы. Первым, кто ребром поставил вопрос об умственных возможностях Байдена, был Дональд Трамп. И сделал он это во время последней предвыборной кампании два года назад. Для Трампа старческие причуды Байдена были козырной картой, которую он разыгрывал в расчете второй раз занять президентское кресло. Трамп не очень-то жалел своего соперника, одаряя его нелестными эпитетами. Поскольку странности поведения Байдена были очевидны, учитывая его постоянное появление на публике, к оценке его психологического здоровья подключилась даже мейнстримовская пресса. За несколько месяцев до выборов The Washington Post опубликовала статью с перечнем многочисленных бредовых высказываний Байдена. Газета писала, что есть много причин для беспокойства по поводу кандидатов-президенты от Демпартии. Выступая в Южной Каролине, он неправильно указал, на какой пост он баллотируется, заявив, «Меня зовут Джо Байден, я кандидат от демократической партии в Сенат США». Байден трижды заявлял, что его арестовывали в Южной Африке при попытке навестить в тюрьме Нельсона Манделу. Но этого никогда не было. Он утверждал, что работал с китайским лидером Дэн Сяопином над Парижским соглашением о климате. В то время как Дэн Сяопин умер в 1997 году, а Парижское соглашение было подписано в 2015 году. Он заявил, что с 2007 года в результате применения огнестрельного оружия в США было убито 150 миллионов человек. Это почти половина населения США. Байден сказал, что надо выбирать истину, а не факты. Он сказал, что его покойный сын Джозеф Робинетт Байден был генеральным прокурором Соединенных Штатов, в то время как на самом деле он занимал должность генерального прокурора штата Делавер. Байден перепутал бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с покойной Маргарет Тэтчер и так далее. Кто в тени? Многие врачи и профессора всерьез подозревают старческую деменцию у Байдена. Что тут поделаешь, некоторые до глубокой старости сохраняют ясность ума, у других довольно рано появляются признаки слабоумия. Это зависит от многих внешних и наследственных факторов. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ Квалифицируют деменцию как синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Эксперты организации обращают особое внимание на то, что деменция оказывает физическое, психологическое, социальное и экономическое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на людей, осуществляющих уход за ними, на семьи и общество в целом. Нельзя исключить, что деменция Байдена может прогрессировать, и в скором времени наступит такой момент, когда его старческие немощи уже нельзя будет скрывать, и его невозможно будет выставлять на публику, но кто знает, может быть именно на это и сделан расчет теми, кто выдвинул его на первые позиции и кто в данный момент ведет его по жизни. Не я первый говорю о том, что немощный Байден не принимает никаких решений, но является лишь марионеткой в руках тех, кто является реальной властью в Америке. Более того, после Рузвельта были, пожалуй, лишь Кеннеди и Трамп, которые пытались руководить Америкой самостоятельно. Первого убили, второго сместили. Кто же руководит Соединенными Штатами сейчас? Трамп? на своей странице в Твиттер регулярно обвинял некое глубинное государство в том, что оно срывает его политическую повестку, не дает ему работать и выполнять намеченные цели. И у меня почти не вызывает сомнений то, что это же глубинное государство руководит и Российской Федерацией. Вопрос о том, существует ли в США некая скрытая власть, которая реально рулит страной и в руках которой находятся нити от управления и самим президентом и конгрессом, был предметом общественной дискуссии в Штатах в 70-х и 80-х годах прошлого века. На пике этой дискуссии в 1980 году вышла популярная до сих пор книга американских политологов Леонардо Силка и Марка Силка «Американский эстаблишмент», в которой авторы, отец и сын, попытались «предкрыть» завесу над тайной принятия государственных решений в США. Они назвали пять крупнейших институций американского эстаблишмента, который руководит Америкой. Это Гарвардский университет, газета The New York Times, фонд Форда The Fond Foundation, мозговой центр Booking институт, Booking Institution и совет по международным отношениям. Частная структура, которая оказывает определяющее влияние на внешнюю политику США. Этот совет, кстати, имеет тесные связи с трехсторонней комиссией, которая объединяет крупнейших банкиров и предпринимателей, ведущих политиков стран Запада и Востока, и ставит своей целью поиск решения мировых проблем. С этими же структурами теснейшим образом связан и Генри Киссинджер, человек максимально приближенный к Владимиру Путину, или скорее к Патрушеву, если учесть, что Путин – уже клон. И являющийся фактически связующим звеном между российским правительством и глобалистами. И скорее всего, именно Киссинджер в свое время завербовал тогда еще настоящего Путина на службу теневым структурам. Можно предположить, что именно Генри Киссинджер сыграл определяющую роль, возможно, даже ключевую, в выдвижении Владимира Путина на роль лидера России. Не случайно же сам Владимир Путин в своей книге 2000 года детально описывал процесс их знакомства, когда он был еще питерским чиновником. Российские масс-медиа также подчеркивают значимую роль Киссинджера в современной политике. А Пушков, ведущий на ТВЦ программу Постскриптум, подчеркивает, что Генри Киссинджер, патриарх американской дипломатии, каждый год приезжает. Встречаться с российской правящей элитой. Ну то есть, эм, все, что вы слышали, э, это в отличие от истории с Путиным, это уже в принципе практически реальные факты, неопровержимые касаемо высказываний Байдена, его поведения на публике, ведь это было зафиксировано на камеру и записано соответственно. Поэтому с этим ну, спорить бесполезно. А конкретно с тем, что ну, Байден временами ведет себя как минимум странно для президента супердержавы. Да? Ну, К примеру, взять его рукопожатие с воздухом или с призраком. Не знаю, возможно он видит привидений. Ну, такое тоже бывает, особенно когда тебе практически 80 лет. Вот. И что опять же особенно хотелось бы отметить, Генри Киссинджер. Интересная очень фигура, которая в США, подобно Патрушеву в России, находится в тени, причем уже очень многие годы и, на мой взгляд, эта фигура является связующим звеном между правительством США и теми реальными глобалистическими структурами, которые стоят как за правительством США, так и за правительством России.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 или даже не почти. Многие исследователи утверждают, что в Ватикан многие годы внедрялись иллюминаты. Если обратиться к вышеуказанным сведениям о церковной догматике и взглядах иллюминатов и наложить это на эволюцию в Святого Престола, то в это действительно можно поверить. Вспомним, что в 1738 году Папа Климент XII выпустил указ, предписывающий, что в случае, если католик примкнет к масонам, то он будет отлучен и очень строго наказан. В 1884 году Папа Лео III выпустил энциклику, утверждающую, что масоны это одно из тайных обществ, пытающихся возродить традиции и обычаи язычников и установить царствие сатаны на земле. Но известный историк Пьер Комптон, многие годы занимающийся изучением тайных обществ, в своей книге «Слобанный крест» четко прослеживает внедрение иллюминатов в католическую церковь. Существует мнение, что папа Иоанн Павел II был членом «Братства иллюминатов». Но отбросив все домыслы и обратившись к простым фактам, можно обнаружить, что 27 ноября 1983 года папа отменил все предыдущие папские указы, против вольно масонов и разрешил католикам спустя несколько сотен лет запрета становиться членами тайных обществ без страха отлучения. Это едва ли не главное свидетельство того, что так называемый дьявол в виде темных сил иллюминатов захватил Ватикан, после чего он официально принял масонов в свои ряды. 18 апреля 1983 года папа принял полный состав трехсторонней комиссии в составе около 200 человек стоит напомнить что эта организация считается многими конспирологами и просто политологами структурой претендующей на роль этого самого мирового правительства она была основана в июне 1973 года по инициативе дэвида рокфеллера при поддержке представителей клана ротшильдов и выступавшего от имени правительства сша Бигнева бжезинского Трехсторонняя комиссия, в свою очередь, выступала от имени так называемого Комитета 300, еще одной структуры, претендующей в глазах конспирологов на ту же самую роль тайного мирового правительства, но на самом деле являющейся лишь сборющим теоретиков и ширмой для реальных игроков. Необходимо понимать, что существование вышеуказанных структур равно как и обсуждение и выработка сильными мира всего единых подходов к различным проблемам совсем не означает, что они реально выполняют функцию тайного мирового правительства, поскольку все политико-финансово-промышленные группы конкурируют между собой за сферы влияния, пытаясь под себя переделать систему мироустройства. Однако же у всех этих структур есть сходство. Дело в том, что ключевые фигуры всех вышеуказанных и неуказанных организаций так или иначе связаны с Ватиканом. И, на мой взгляд, именно Киссинджер, приезжая на встречи с правительством России, уточню, не конкретно с Путиным, если мы учитываем, что Путин это либо двойник, либо клон, или просто марионетка глобалистов, скорее всего... Цель первоочередная визита в Киссинджера, это встреча с реальными управленцами России, ну то есть администраторами реальными, скажем так, потому что управленцы все же это другие люди. Так вот, такой администратор в России, это, как я и говорил, судя по всему, Патрушев. Опять же, не утверждаю, что это так на 100%, но, на мой взгляд, очень реалистичный сценарий. Ну и вот... Вырисовывается картина маслом, то есть максимально, чтобы в нашей ситуации можем увидеть э, тех людей, которые находятся, э, скажем так, на виду, э, но тем не менее, э, скорее всего, имеют достаточно тесные связи с реальными управленцами. В США это Киссинджер, э, в России это Патрушев. Именно к ним идут прямые приказы. Возможно, есть еще другие звенья, которые вообще скрыты, но через них уже идут приказы от реальных управленцев. Это уже мы на данный момент, во всяком случае, не знаем. Спекулировать поэтому на эту тему не будем. Но вот что касается Киссинджера и Патрушева, то вполне реально, это реальные кандидаты, на мой взгляд, на администраторов, как США, в случае с Киссинджером, так и Россией, в случае с Патрушевым и тех людей, кто получает непосредственные приказы от глобалистических структур, которые реально управляют крупнейшими супердержавами, скажем так, ну, супердержава США, Россия это уже давно, конечно, не супердержава, ну, в общем, вы поняли, о чем я, туда же можно приплести и Китай, но это уже отдельная история. Друзья. Такой неоднозначный видеоролик, пишите свои мнения в комментариях к этому видео и хоть уже говорил неоднократно, но еще раз повторюсь, что я конкретно от себя не утверждаю, что там Путин это 100% клон, вот, да. возможно это двойник, возможно Путин до сих пор жив, но просто он болен, тут можно уже много на эту тему разглагольствовать. В любом случае, на мой взгляд, эта версия, которую я вам сегодня представил, как насчет США, так и насчет э, России, еще раз повторюсь, как минимум имеет право на жизнь. Но потому что я убежден, никто из вас не сможет это на 100% опровергнуть, как и на 100% подтвердить. Можете попробовать в комментариях опять же.